Как? минут у нас это вполне достаточно три минуты у меня еще оставалось ну кстати да вот какого хрена они так рано начали идти на меня я не понимаю <сесс> но может быть от каждых движений срабатывает скрипт <сесс> <сесс> <сесс> а, нифига пошёл. себе шустрый блин я в него сколько снарядов уже вы выпустил так машина <сесс> <сесс> <сесс> где-то в амбаре сука, сидит. да и сидит еще один вертушка подсвечу вторую подсвечиваю а а попал есть так где еще еще где Ну вроде все, продвигаюсь. Слева от меня, ага. Вроде все. так Сейчас буду заходить, буду идти. Так, через, через поле. Нифига себе. Что там было? На поле просто всех. Да, хорошо. Вертолеты есть. Так, иду к Амбару. А, вертушка должна еще быть. Я вот не вижу ее пока. Вышел. Есть. А, Поверх. Ага. Осторожно двое впереди. Готовы. Так, да. прохожу. Сейчас двое будут не меня пасти. Трое. Нет, здание по двое меня пости. А, а. Так, еще и вертолет. Готов. Ну типа.. Вроде все. Ну типа иду. Так, сейчас они там из ангара будут выбегать, да, и один там и двое сколько-то будут с этого. Вот сейчас осторожно, сейчас буду стрелять. Сейчас ко мне должны толпа быть. Да -да -да, да, да, да, да, да. Вот туда сейчас буду стрелять осторожно. Есть, пошла толпа. Не вижу, чисто или нет. Габля. Вроде чисто. Там еще где-то сзади, осторожно, может быть. Ага. Нет? Где? Показалось. А, это тень от нашего самолета. Вот вертолет где-то летит. Поехал. Пищу. Вижу вертушку свечу вторую свечу. Где? Свечу уже. Далеко, походу, сейчас. Все сбей. Сейчас осторожно, их очень много. Так, сейчас еще одного вижу. Ну впереди сейчас будет вагоны маленький тележка. О, по мне уже по Осторожно, осторожно. Вроде все, вроде. Больше не вижу А вертолет, вертолет, вертолет. Сейчас я его. Толпа. Осторожно, стреляю. Передо мной толпа, передо мной толпа. Ну да ж вы, неубиваемые такие. Нет больше вертушек? Не слышу. И толпы не вижу. Все. Захожу в ангар. Yes. Ес. Да. Жопненько. Так, как как? А -а -а. Да, сложно по земле ходить. Да, одному причем. Так. Пулемет мне нахер не нужен. Возьму по старинке М4А1. С да. Так, Тама. А? Оп! Посыпались. Там, Тама. Ага. А, и откуда? Да кто Суки, долбаные, не достанете. Попал под так, стволом бежит, бежит. в дерево. Бежит. Да кто? Захнай, захнай, А, красный экран, вертолет. Вижу. Еще один... А, ой, иду, иду. Шли, шли. Вертолет. вертолет попал, еще вот там на дороге. Был до А еще где-то со стороны Амбара, О. Саня. Ушел. Что, что ли, один такой? А, да, да, Перед тобой. Ого. Ты не такой неубиваемый? все совместными усилиями завалили -no <laughs> <з novamente> так тем чувачкам я сейчас гранату закину лави грена -like это, это называется фаталити А он через поле хотя. Только я и хотел порубаю, но. Так, вся верхушка еще где-то с этих хотел. Mm -hmm, да. Я ее слышу сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вижу. Из поля должны бежать ко мне, нет? Hmm. Э, уже вряд ли. А оттуда? Вот оттуда как раз уже точно вряд ли. Сейчас побегут, могут. Э, ну ты там это чуть-чуть подщеми, там скрипт сделал. Я пока не вижу, чтобы на тебя шли. Нет, движения не вижу. Интересно. Ладно. Так, значит, хата, да? Хата. на дроби отведай ой Ты э, куда пошел это не получил 40 миллиметровый подарок а где второй И... не понял тут только один был так верхушку су говорю один только был Он в дворе вышел. Фу, надымил ты ее просто. Так, бжим, бжим, бжим. Решил сразу с упреждением А что они побежали? Они побежали и я побежал. Где-то, где-то еще есть. Гранатами швыряются. О, она тут без да. Твою мать! Ой-ой-ой, вот ой, ой, ой, ой, ой. так, ребята, минус-минус, нахуй у вас. Так, вроде все. Да, вроде все. Сейчас слева тут посмотрю. Ага, чисто. -ты, блин, я тут на окно не стригерил Так, надо бежать, бежать, бежать, время, время, время. Так, здесь сейчас будет дофига и больше, да? Лучше не высовываться. Mm, так, так сейчас на дороге цену. транспорт. Вертолет! Два вертолета. Вижу. Вот он второй. Где, где, где, где, где? Вот он, all... вот он, вот он, он спускает спецназ. Вижу. Бум! Он высадил несколько людей. О, им это мало помогло. ай ой ой нифига их там. Да, слева, да, слева. Гранату. И все все. А слева ходят по, по мосту. А Они не, ходят. не успели в меня прицелиться. Они <с уже целились. Ну им это мало помогло. Да. <связывающие> так, сейчас а, еще ты? один вертолет должен быть. Где это? Вон он летит, по-моему, издалека. А, сейчас. Не вижу. Вот он, вот он, вон. А, не вижу, вижу, вижу, пошел. Да ты собака. Есть, попал. Так. Только не на меня. <связывающие> Так, сейчас передо мной. А, так, куда ты побежал? Так, куда ты побежал? Так, куда ты побежал? Так, и последнее передо... Сейчас будут выбегать из моего ангара. Вот это, это... Пока стриггери и не вылез, не вылезают. Сейчас я им 105-ку нашу. Есть, пошли. Я не знаю. По... Давай, я пока. прошу, Это... прошу, прошу. Все, Что, я подошел будет? максимально близко. Давай, давай, давай заходи, залетай. <сёк> походу <сёк> они даже выйти просто не <сёк> Да. Эй. Фух. Так, <сёк> где у нас? <сёк> <сёк> так. О. Калаш! О, вот чисто. наша отечественная разработка. У меня снайпа и баден. Возьми. Ладно, я возьму рпг Потому что тут пригодится, что есть БТР. Ну, у меня наблизи на Ну, давай, ладно. О, блин, уже пошли. Да. О, Смотри, ой. они со всех сторон могут бить. Ой-ой-ой! Ага. Ой! БТРы, кстати, очень легко Семтексом уничтожаются. Кем? так Ну это липучая граната. Ой-о! Ага. ой, ой да. Господи, как к тебе пройти? Прай... Блять, там дуферщик? Нет, тут где-то ну. чувак перед нами. Твою, мать. Попали в меня, не дали прицелиться. Где-то в доме. Зарядка. На что, Беттер атакует? Да, Беттер уже стреляет. какие? Да! Ух ты! Попай! Они там в банке засели. Блин, не достает. Ёх ты, ёк! В, в хату зашел к нам на месте, да ёпараса -а -а! спрятался ты байкер второй раз а -а. он где то ездит я его не вижу ой граната нам в принципе 4000 очков осталось флешка меня ослепила немножко Доме был, был. твой мать там за машиной, за полицейской. Граната. Блин, я под стволом ни в кого не попал. А -а -а с дома, Саня, yes. Да ты его спустил Да, да, он меня положил, я его. Доступные операции Дельта. Угу. Интересно, а что за беспощадное убийство? Ножом. Да. Так, а что почились на выбор? Др... А Дробовика ну, вот, А Дробовик 12 с сенсором сердцебиения. Вот. Да, да. А это, это. Надо на что-нибудь скорострельное. Но тут больше ни хера нет. Надо у них подбирать. Стапе. Какой пулемет? Какой пулемет? Пулемет. Бери. А я с санкерем покажу. Переди! шка! Иш ты, террориум! Блин, где ты? А, вот он! Перезарядка! Заряжен! Граната! Так, пойдем. Минус два. Так, отлично пойдем теперь обратным путем тут вторая где-то недалеко он 60 метров так, ну, главное не торопиться А, да, на один здесь где-то за стенкой И сиделец хрена. так звоню на 8, на 8 <сélope> <сélope> <сélope> не стареющая классика да? да так теперь надо в ту сторону на рынок О, у меня же добавить с датчиком сердцебиения я же могу смотреть где они Ты, стрелять... можешь чувств... Ты можешь чувствовать их страх стрелять правда могу только вблизи ага четверо Далеко. прям за углом. У меня просто... Еще там, но дальше их много. Надо не вижу. пулемет брать. Он они по крышам бегают. Вижу. Пардон. А ты по мне не попал. Мне говорят, смотри куда бьешь. Перезарядка, Саня. Вот тут за мешками. Флешка! Опезреживаю. Вроде устранил угрозу. Вроде обезвредил. Тю, даже меньше минуты. Ю, <связываю> а. а или куда. Нет, это а, оставалось, бау, оставалось, бау, да. Бау, <связываю> <связываю> меньше минуты ты. <связываю> <связываю> Я что-то заблудился в деревьях, когда мы ехали. пассивы в жёлтый а, давай надо всегда справа объезжать вот эти деревья Юта, какого хрена где-то в секунду от тебя наверно в секунду это еще не страшно я спускаюсь с холма я тоже пошел 10 секунд 8 7 6 9, 4 3 есть одна сотых секунды. А, 25 сотых секунды. Успел или нет? Да. А, Мину, минута 9 секунд, 75 сотых. Минута 7 секунд 80 сотых Просто 25 сотых секунды я И у меня как назло в этот момент все перезаряжалось. Я в этих кидал. Дети, да ты разверни меня сволочь. Ай, по улице уже бегут. Не бегут. Точно. Вроде да. Газ, лимки, так, меня к барьеру видит. Я справился. Прошел меня по сейчас брейку Ага. прошел переулок. Угу. Я заправку в кошмаре. Ух ты, блин. Попадание в меня было. Колесички катаются. А ага, идут, идут, идут. Оу! Где? Сзади где-то там, да. Ну не знаю. Гранату. он он, сука, за прилавком был, готов. Это же его хера кил что за Что-то так не помню Так, сейчас вдруг Есть один. есть второй. Или ты, ты еще. Вот не даю. Вот он меня на тебя разворачивает подсветку. Там третий грузовик с пехота выходит, а он меня к тебе верт. Говно жопа. Занысь, блин, прям, Сюда спрячься, да вон, к патронам сяду. Он меня сейчас развернет на ту Давай, давай, давай, давай, жду. Ну, я просто видим я, я просто должен был в прошлый раз за вертолетом пробежать, а я пробежал перед ним. Ну, сейчас он ой Ай! А ну, ну. мне активно жарят. Ну, я не знаю, насколько я там защищаю здание, но я внутрь приведу. Я залез. Угу. У меня крыши подлетели я спрятался, я спрятался, давай, вали. Вот помню, у вас ничего не выйдет. Вот, на Да не могу пока. Можешь, можешь. <свят> так, ну что, теперь жопа мне. Да. Как тварь Так, что тут есть, подобрай? Ни хера там нету, Сань, вот что я тебе скажу. Жопа. У врагов все подбирай. <свят> Ну, давай, сейчас мы будем говорить. Что-то они на фейс меня фейс фейс прямо фейс идут, фейс прямо рвы. Вроде не Ну, больше пока никого не вижу. Так, пизду это Дигл ваш. Ну нахуй. А вот калаш с подсольником. Вот это тема. Вот это что есть? Ну не ну, жопы, подсольный, нет. Так, стой, стой, стой. Сейчас меня развернет к ним, подожди. Давай. Твои тактики, ползнем по дому. Так, ты мне говори, где говно сейчас Сейчас, Сейчас, сейчас, сейчас, вот там, вот возле дома. Я больше никого не вижу. Ай-яй-яй, громадку дай, вот теперь точно никого не вижу. То есть я могу подойти к где боеприпасов? Думаю, да. Ну, давай. Только смотри, дальше не заходи. Они там будут из переулка бежать, и дальше будет да. вот этот момент. Вот чуть ближе подойди и встань там, короче, возле входной двери вот этого белого дома. Вон там. А -а -а. Все, есть. Я улетел. А вон они стоят. И... Давай. Ты их отбили? Mm, да, по мне начали Вперёд. стрелять с РПГ. Флешками, флешками там пользуйся. Пошел на бреющий полет. я на заправке ага. выхожу я все в дыму нифига не вижу они меня пока садили тоже, чтобы я вижу так заправка Ага, еще. А ч мне пулемет с собой не носить, сохранишь что? Чуть-чуть поближе подойди, я больше никого не вижу просто. Подхожу. Вот куда-нибудь, ага. О, сейчас меня развернет на грузовике. Да. А че у кого пулемет мне? Что бомжи? Подпей бомжи, суки. -су -су -су -су -су. А не задел второй грузовик, ёпарасы ты. Я теперь тебя так понимаю. Прячься, прячься, я никого там не убил. Я унывкаюсь, я в этом магазине. Так. А ты видел, где я в хату забирался в это? какую? Ну, вот в наконечную. Я не могу стрелять, Саша! Я в магазин с продуктом пулемет стоит на барной соль. Это веш. О, блядь. О, могу стрелять. Слушай, ну типичная американская кафешка. Бургеры, пулеметы, автоматы. Так. Я, я так, Давай, и там сиди, я пока не могу стрелять. Я тебе скажу тогда, когда. Скажи, когда там марш бросок до вертолета. Все, можно? Э -э -э нет еще. Ну давай сейчас пробуй, меня опять развернуло. Ваш бросок вертолет, стреляют изнутри. За машину спрячься. А я за вертолет уже почти. Так, не могу стрелять, не могу стрелять, не могу а стрелять. Вер... Не могу стрелять. Могу стрелять. Ты кидает, охренели, что Забирайся слева через улицу. Не через э, здание, а через улицу. Так, не а могу стрелять. стрелять. Ага, вижу лестницу. Не могу стрелять по крыше. Я спрятался. Залетай! Где, где, где, где, где его плавки? Ах, херачим, Не помню. А чем мы еще летали? Так надо. Не, просто когда я тебя спасал, мы не летали. А я просто, видимо, задержался, пока там всех расчищал и не попал под Friendly Fire.